Приветствую всех и в сегодняшнем видеоуроке мы поговорим о функционале стрельбы и также функционале перезарядки. То есть мы будем уже использовать наши патроны. Во-первых, что нужно будет немного изменить, как мы помним, что мы добавляли в Weapon Info информацию о патронах я решил ее отсюда убрать по причине того что неудобно постоянно вытаскивать всю структуру и брать какое-то из нее значение здесь я оставил имя skeletal mesh и condition то есть состояние а в base weapon я уже перенес current emo и также я добавил переменную m type но это мы рассмотрим позже то есть у нас current ammo, находится в самом base weapon чтобы мы могли из него доставать э, патроны так в принципе э, base weapon это единственное изменение и давайте перейдем в weapon system и здесь посмотрим на наши функции. Во-первых, вам понадобится создать функцию Emma counter. в этой функции будет происходить следующее. Мы из Weapon а достаем currentM, то есть переменную, которую мы перенесли из структуры. И дальше мы делаем проверку. Если больше нуля, то, соответственно мы делаем минус один то есть мы стреляем мы делаем минус один патрон при одном выстреле и записываем э, также переменную current ammo из нашего вэпона то есть здесь все просто и также э, выход э, мы подаем э, fire то есть если мы стреляем то true если у нас соответственно э, 0 или меньше 0 патронов то мы fire false, то есть мы не можем стрелять дальше вот так и мы дальше ставим эту функцию ammo counter в функцию fire и теперь смотрим что мы здесь делаем на вход у нас есть weapon в этой функции weapon тип based weapon и здесь мы делаем следующее мы делаем select и мы подключаем наши слоты то есть main слот и secondary слот то есть чтобы мы брали информацию из наших слотов э, по индексу а индекс у нас э, является переменная актив слот из Character. то есть э, эта переменная э, нам показывает э, какой слот активен, то есть мы ее здесь устанавливаем. Мы, к примеру, переключаемся на main слот и устанавливаем переменную main слот. Для чего это нужно? Во-первых, в анимационном блупринте мы меняем, можем менять по этой переменной анимации, к примеру, если у нас пистолет, то у нас одна анимация, ну, к примеру, у нас слот для пистолетов, да? И для пистолета у нас там будет одна анимация, как он держит пистолет. Для автомата у нас будет, к примеру, main слот и здесь у нас будет другая анимация и тому подобное. И соответственно, non и в том случае, если мы убираем полностью оружие из рук. Так, мы достаем active слот, подключаем к индексу и у нас, соответственно, два слота. И какой из них будет активен, например, мы выберем «Main Slot» да, на единичку. И мы подадим уже тогда информацию из «Main слота «Weapon». И, соответственно, у нас пройдет это функционал, если мы будем стрелять. Так. И для отладки я для отладки себе сделал это в виджете «Hada». То есть в основном виджете у меня здесь просто текст-блок, ничего особенного. И здесь у нас Create Binding нажимаете, и создается следующее, на первый взгляд, такое страшное что-то. Это мы берем нашего персонажа. Персонажа мы берем, если кто не знает, на event Construct мы делаем каст на нашего персонажа и записываем про to Variable. Так, здесь мы берем Weapon System. Здесь мы берем Main Slot. Почему Main slot? Поскольку это для отладки, я пока что использую только одно оружие. Если вы хотите использовать, соответственно, несколько оружий, чтобы у вас также в виджете это все отображалось, то вам нужно будет просто здесь сделать такой же Select и по Active слот. И, соответственно, в зависимости от активного слота, у нас будет здесь... Значение патронов из конкретного слота ну то есть так же само как и при стрельбе так здесь мы делаем формат текст давайте расскажу о формат тексте как он работает это аналог аппенда в стрингах только единственное, что здесь мы можем ввести любое количество э, пинов э, в зависимости от того, что мы здесь напишем. То есть как это работает? Э, давайте я вызову формат текст. И работает он следующим образом. Если мы ставим фигурную скобку, э, что-то пишем, ну, к примеру, да, fire, снова ставим фигурную кнопку скобку и жмем enter мы получаем pin fire да и сюда мы можем что-то подключать соответственно если мы напишем еще что-то вот снова поставим фигурную кнопку жмем enter и получаем уже два пина и таким образом все что находится в фигурных кнопках мы так расширяем наш формат текст для того чтобы подать больше информации так он работает и, соответственно, здесь мы подаем патроны, здесь мы подаем патроны из нашего WeaponSystem'а, также создана переменная эмо. я создал переменную EMO пока что одного типа, поскольку в дальнейшем мы сделаем разные типы патронов, чтобы если оружию подходит этот тип патронов, то он его использовал. Переменная integer, и я тут по дефолту вбил 30 патронов, чтобы было чем пострелять так это нам не нужно Ой. так и теперь мы можем взять какое-то оружие нажать один у нас появится автомат и теперь мы можем пострелять и мы видим то что в правом нижнем углу у нас э, патроны э, сколько в автомате патронов 15 и сколько вообще у персонажа есть патронов в и пансусты то есть 30 патронов У нас патроны заканчиваются, и, соответственно, мы стрелять не можем, поскольку у нас стоит проверка. В файре у нас стоит баранч. То есть, если мы можем стрелять, у нас стреляет. Если не можем, то не можем. И не можем стрелять, если у нас 0 патронов. и также сейчас мы разберем функцию перезарядки там тоже не очень сложно давайте перейдем к ней так это мы можем закрыть так функция reload reload происходит следующим образом мы в input подаем актив слот тип weapon slot и на main slot я пока что прописал только для одного оружия но для второго оружия будет все аналогично просто будет другой тип патронов что мы берем мы берем количество патронов которые есть у нас ну грубо говоря в инвентаре персонажа в ну, weapon-компоненте. И проверяем, если не равно нулю, то мы можем перезарядиться. И что мы делаем при перезарядке? Мы берем main-slot, нашу переменную, где хранится оружие main слота. Берем из него current-emo и приплюсовываем это все к emmo 545, ну или 545. И записываем соответственно МО 545 что мы делаем дальше мы проверяем если больше 30 если больше 30 то мы просто отнимаем 30 то есть мы отнимаем от МО 545 30 патронов записываем в EMO 545 и в main слоте в current ammo то есть в нашем оружии мы записываем 30 патронов ну то есть сколько в магазине то есть если мы отняли 30 то есть там мы записали 30 в том случае если у вас к примеру осталось 15 патронов ну меньше 30 то происходит следующее мы должны взять эмо 545 и записать в current ammo. то есть все патроны, которые здесь есть, мы записываем в наше оружие и обнуляем нашу переменную ammo 545 из weapon system. И теперь давайте мы посмотрим на то, как вызывается эта функция. Она вызывается немного иначе, я бы так сказал. Так reload, reload, reload. Пока что это тестово, в идеале это все должно находиться в weapon компоненте, где проиграется анимация из оружия и анимация из персонажа монтаж. И что у нас здесь происходит? Мы обычный монтаж проигрываем, то есть берем mesh персонажа, getAnimInstance и playMontage, соответственно перезарядки и дальше мы берем weapon и проигрываем анимацию у оружия перезарядки то есть чтобы это выглядело как-то синхронно и давайте мы откроем монтаж так во-первых у нас есть state аниме notify state в котором и происходит перезарядка Давайте рассмотрим. Здесь мы берем mesh Component GetAnimInstance cast to player -bp, и мы, так, во-первых, это received NotifyEnd, то есть по окончанию нашего стейта мы берем cast на blueprint анимационный и в нем мы снимаем галочку с переменной reload. Сейчас я открою. анимационный блупринт и покажу так. так так так здесь просто переменная reload она нигде не записывается она находится только в анимационном блупринте это нужно мне для того чтобы я мог отключить определенные икарты рычаги для нашей руки поскольку если мы будем проигрывать с этими рычагами то у нас рука не будет открепляться для того чтобы снять магазин так тут в принципе все то же самое практически здесь у нас сохраненные позы то есть позы сохраняю я отдельно Rifle Locomotion Active и Base Locomotion. Да? Uh, и здесь соответственно у нас uh, use Change по uh, Rifle Locomotion Active и здесь use Chase Post Base Locomotion. Дальше я беру слот weapon и делаем blend на кости Spine 1. Берем локальный компонент. Uh, Умножаем на минус 1 аимовсет по y, подаем в рол, дальше мы делаем вигл, это наклоны, в принципе их тут не обязательно делать, поскольку это перезарядка, и подаем в true post. то есть если у нас рело от тру, то мы снимаем по факту э, ротацию нашей руки, так, это вот ротацию нашей руки, э, ика левой руки, и ика правой руки. Мы снимаем и проигрываем уже без этого всего. Так, вернемся к стейту. Дальше мы делаем каст на нашего персонажа. касту на Player BP. Достаем Weapon System. Достаем Active Slot. И берем Reload. Функцию, которую мы создали в Weapon System. Функция Reload. Так, в функции notifyBegin у нас здесь все намного проще. У нас здесь касс на анимационный blueprint и reload true. То есть мы переключились на состояние, где у нас ИК не работают. Дождались конца анимации, сняли, переключились на работающий ИК и сделали перезарядку. То есть, чтобы не сразу у нас появилась информация о патронах в Хаде, к примеру, а в нужный нам момент. Так, теперь мы давайте перейдем в от монтаж Вот такой вот монтаж. И мы добавляем вот сюда Ad Notify State и Reload Notify State NS. Когда вы его добавите, у вас будет вот это вот такая вот. И вы выставляете так, как вам хочется. То есть, если, к примеру, вы хотите, чтобы ИК перестала работать в этом моменте. Ну, я так сделал, чтобы в этом моменте ИК уже не работала То есть, рука открепилась. Дальше у нас ИК не работает, не работает. У нас происходит перезарядка. И... В этом моменте у нас добавляются уже патроны. То есть происходит сама функция перезарядки. И, соответственно, что мы имеем впоследствии, это то, что мы стреляем. Нажмем R. У нас происходит перезарядка. Когда он перещелкнул затвор, то у нас перенеслись патроны. Вот таким образом мы используем патроны для нашего оружия. На этом мы закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если есть желание поддержать канал, ссылочки по описанию вы можете это сделать. И всем до новых встреч!